Купил наушники HyperX Cloud Alpha, стоили они около 100$, долларов. вот распаковываю, но в отделении розетки, я брал розетки, они их уже открывали, я их смотрел, коробочка пыльная попалась, плохие человеки плохо их хранили, вот тут макулатура разная, да нет, это же инструкция, на русском языке или нет? На английском. На английском так, учите английский язык. Да. Пригодится всем. Вот такой вот мешочек не шел. Ух для ты. того, чтобы хранить мешочки, либо переносить в мешочки. Ниже показывай. В мешочке есть переходник для компьютера. Все очень аккуратненько. А очень вот. Оно И вот оно само. Сами наушники. Прям Массивные наушники Заводскую наклеечку Надо снять вот так. так Они оснащаются Съемным проводом Провод можно снять, поменять В проводе Встроен регулятор громкости И микрофон а, Микрофон Микрофон тоже съемный, у них микрофон вот. Микрофон имеет отдельный вход. так вот подключается. Его можно в любом момент Гнется? Снять. Да, гнется, конечно. Вот можно подставить под любым углом, Даже есть эта штучечка, чтобы влагу в И все. Вот такая вся И такая коробочка. Гарантия идет? Гарантия, по-моему, 24 месяца. Ага. То есть коробочку и чек нужно хранить, да? Да. Угу. Ага. Начинаем подключать. Идет тоже в упаковочке. Подключается здесь четырехпиновый джек для наушников. Ой, для наушников, для телефона. То есть эти наушники можно подключать к телефону и пользоваться ими как гарнитурой. Но честно, мне это не устраивает. Я их купил для компьютера, для того, чтобы играть в игрушки, смотреть видео, слушать. Ну ночью. и монтировать иногда что-то. А, провод очень длинный. Мне это прям радует. вот здесь очень длинный прям капец какой длинный ну, 3, здесь да? около двух метров а, с одной стороны получается вот такая вот джек типа мама 4 пиновый а из наушников выходит джек типа папа 4 пиновый да это не надо снимать получается они вот так вот включаются друг в друга и вот это вот вот эту вот штуку я подключаю к компьютерам красненький к микрофонному входу, желтенький к, ой, зелененький к звуку. Кстати, джеки все они позолоченные, как я понял. Это классно, мне нравится. Все. Чистое золото. Теперь будем снимать звуковые качества проверять, да? прям они очень плотно прижимают, но при этом нигде не давят. Это, это классно, это вообще первый раз таки вижу, чтобы они нигде не давили, но при этом плотно сидели. А, вот, а, микрофона звука есть, звук с микрофона есть я его сейчас слышу и я сам себя перебиваю звук, немножко фон есть, но это из-за того, что у меня банально плохая звуковая карта в компьютере, то есть наушники не со встроенной звуковой картой и из-за этого они как бы не обрабатывают звук в полной мере, то есть это все ограничивается звуковой картой которая стоит в компьютере Воспроизведение звука я слушал еще при получении отлично. Мне нравится. Единственное, что низкие частоты не выражены. Нет выраженных низких частот. То есть спектр более-менее нормальный, ровный. С одной стороны плохо, с другой стороны хорошо. Я к этому отношусь нейтрально, поэтому мне как-то... Без разницы пока что. Да, я люблю послушать басы, но у меня для этого есть сабвуфер. А это чистопление и просмотры фильмов. Звук очень чистый. Я вот включил музыку себя Не снимай музыку, но любительная запас. Микрофон не имеет шумоподавления, как такового. То есть все вот эти вот... Ну, я вот слышу сейчас свое дыхание в микрофоне. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. То есть это надо будет как-то настраивать, чтобы другие, с кем я общаюсь, в том же Discord, либо скайпе, не слышали мое дыхание, потому что многих людей это напрягает. Ну, в принципе, все, Что я хотел сказать об этих наушниках. Звук довольно чистый с микрофона. Это радует. Запись с микрофона. Сейчас идет запись с микрофонного входа наушников. Потом при монтаже это все вставится. И для сравнения будет запись с телефона и с самого микрофона. Микрофон при этом не настраивался, то есть никаких предварительных настроек не было. То есть все, что было в моей звуковой карте по стандарту, то я и вставлю. Все. Вот такой вот обзорчик на наушники вышел. Не знаю, зачем я его снимал, но все же. Мне понравилось то, что здесь мешочек был. Вот, вот мешочек это топово. Это классно.